Сейчас Динара расскажет что-то о вашей команде. А вся команда слушает и делает творческие дополнения. Меня зовут Владислав на проект «Россия с нами не пропадет». Начинай. Здравствуйте, меня зовут Динара, я представляю команду Лефортова. У нас в команде команда очень дружная, позитивная. Мы считаем, что спорт должен спор должен сопровождаться позитивом, поэтому мы всегда стараемся, по крайней мере, вести себя благородно. вот Ну и очень дружим Один все. Есть. Наш капитан команды Оля Юшечкина. Вот и в принципе все девочки, вот я ими горжусь очень сильно за сплоченности и за дружбу. Ну, а где вы учитесь работаете? Мы работаем, мы все в основном работаем. Ну, большинство из нас э, учителя культуры, спортсмены, вот. но также кто там по специальности А вы тоже учительница физкультуры? Нет, я нет я аккаунт-директор в диджитал-компании, делаем сайты, приложения, ищем спонсоров вот, для Leforto. Это хорошо. Значит, я сразу пристаю чтобы ваш сайт сделал рекламу для нашего кинопроекта, а медийные ресурсы нашего кинопроекта в свою очередь сделают рекламу для вашей команды и вашего замечательного бы фирма, ваша да. замечательная фирма. Девушки, раз уж тема идет о том, что вы все учителя физкультуры. Расскажите о ваших замечательных детках. Чему вы там учите на уроках физкультуры? Какие ваши впечатления? Расскажите о наших замеч... ваших девушках. Ну, первая наша задача – это сохранить и укрепить здоровье каждого ребенка. Поэтому мы программу подбираем именно так, чтобы каждый ребенок полноценно себя чувствовал в этой среде. Чтобы он полноценно получал все двигательные навыки, развивал, чтобы развивался всесторонне. Это прекрасно. А вот как вы находите такую не очень приятную вещь? Вот все в Лефортово, вашей школе, находится или в других районах Москвы? все из разных районов. А Лефортово, как появилось название? Абстрактно или по согласованию или по с, с муниципалитетом? Да, по согласованию с муниципалитетом у нас, в принципе, как, как одна из поддержек, вот, это именно а администрация Лефортова. Поэтому мы ее благодарим тоже, вот, носим с гордостью. Я балл, балл, балл, балл. И хотелось бы дополнить, а, сказать бай спасибо нашему тренеру, который Ради держит рейтенда. нашу команду да, в ежевых рукавицах, не распускает нас. И благодаря ему мы показываем достаточно хорошие, высокие результаты. На что вы на тренировках, как правило, обращаете внимание? На технику, на физическую подготовку? Да, в принципе, на все. Ну, футбол – это такой вид спорта, где нужно развивать все. И тактику, и быстроту. И все, все, все, все, все качества. Какой в вашем женском футболе достижим такой вариант, как скорость реакции не хуже, чем у мужчин? скорость реакции. Конечно, Ну, по опыту тех ваших коллег, которые приходят в футбол уже в взрослом возрасте, это не всегда скажешь. То есть там смотришь на Лигу Пантеон, там первое, на что обращаешь внимание, на их, мягко говоря, не лучшую скорость реакции. Это съемочными средствами фиксируется, создается масса комичных моментов. Это очень комично иногда воспринимается. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот где у вас место тренировок? А, ну, в данный момент мы тренируемся в зале в спортивном. Это зал, который относится к школе. Вот, но да, зал не позволяет нам ну, развивать полноценно, и, полноценно да, наше физическое качество, потому что он маленький. И нам нужен хороший большой зал для минки, мини-футбола, да? чтобы мы могли расти выше, выше, выше. Ну, расти выше – это здорово. Так, а ваши молодые люди, ваши мужья к этому нормально относятся? Да, да, да. они нас всячески поддерживают. Сегодня, к сожалению, не смогли приехать, вот, но активно они нам пишут, звонят, интересуются и с победой ждут дома но ну, это хорошо но я в свою очередь хочу перед вами похвастаться, что я из «Россия с нами не пропадет», вытягиваю документальный фильм с большим количеством элементов комедии. Я бы еще хотела добавить единственное, что хотелось бы обратить внимание и может быть Нет, всего вчера работал на тема нереализованных моментов может представить сколько там шуток можно крутить так Динара Нет, да я хотела бы обратить внимание такое особенно особенно на женский футбол любительский хотелось бы попросить ну людей то есть там может быть чиновников и чиновников москвы непосредственно чтобы приняли какую-то более высококачественную, может, больше поддержку для этого вида спорта, потому что я смотрю, девочки интересуются, играют совершенно разные девочки есть, которые абсолютно не умеют играть. В общем, это надо, мне кажется, и для здоровья надо полезно, чтобы мы рожали хороший качественный генофон. Ну смотри, Динара, <смех> с, с позволения. позволение, тогда вопрос в индивидуальных и командных видов спорта. Футбол по сравнению с фитнес-клубом, с пробежками, просто с зарядками ежедневными, с бассейном, вот что, что лучше, что хуже? Ну я могу сказать, что фитнес, он тут идет как такая подмога, наверное, для физической подготовки, для того, чтобы человек держал себя в форме, но вот именно футбол – это командная игра, где присутствует азарт и непосредственно заинтересованность людей. То есть, если человек занимается физической культурой полноценно, то это прекрасно, но вот именно что касаемо футбола, конечно же, это вот эмоции, это, в общем, командная игра. А, то есть эмоции на первом плане, да, да? эмоции, да, это, конечно, конечно, все хотят победить, все хотят выиграть, принять участие, это э, обязательно общение. То есть в фитнес-клубах обычно, как правило, ты приходишь один в наушниках, э, ну, максимум ты с тренером занимаешься. А здесь именно коммуникация происходит, работа с командой и, в общем-то, общение. Динара, всяческих вам удач, большое спасибо. Вам спасибо. Дальше.